Доброго дня, дорогие друзья. Доброго дня. А, сегодня 8 мая, предпраздничный день. Всех пользуюсь случаем <coughs> поздравляю с наступающим праздником. Ну, я думаю, что мы в чате еще попоздравляемся завтра, но все-таки. Вот. Но, но при этом, при всем, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, начинается новая неделя. Начинается новая неделя мая, и поэтому у нас сегодня с вами встреча. И сегодня на встрече, во-первых, хочу сказать о каких-то важных моментах, которые касаются нашего дальнейшего движения в мае месяце. И сегодня я хотела, скажем так, завершить тему, которую мы начали в прошлый раз. Мы в прошлый раз говорили про возможность пассивного остаточного дохода в сетевом бизнесе. Мнения были очень разные, поэтому если вы не присутствовали на прошлой встрече или не смотрели запись, то я прям рекомендую, потому что было очень много интересных мыслей, и я думаю, что эта встреча поможет понять какие-то базовые принципы создания пассивного остаточного дохода в сетевом бизнесе. А сегодня мы эту тему завершим, ее сделаем более упорядоченной и выстроим своего рода маршрутную карту, которая нас ведет к пассивному доходу. Феруза, привет. Феруза на рабочем месте тоже. Да. Феруза, а у вас, кстати говоря, 9 мая отмечают, парад проводят? Отмечают, но не так, как у вас. Ага. Ну То есть выходного дня у вас нет завтра? Не, выходной есть. А, выходной есть, есть да? Ага. да? Ага. Ну, а Все-таки, все значит, все значит, отмечают. Mm. Выходной – это святое. Ну, mm -hmm. no. no. mm -hmm. no. mm -hmm. не у всех. Видишь, Артур, сейчас не у всех так. Да, у нас парады mm -hmm. ничего не будет, потому что из-за этих дронов, из-за этого mm -hmm. всего, в общем, отменили. Я думаю, и это неправильно. Ребята там гибнут, а тут будет парад, какой-то mm -hmm. праздник. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, ну что, какие важные, какие важные моменты я хотела бы заранее проговорить. Первое, как раз то, что связано с завтрашним праздничным днем, а завтра вторник, и у нас традиционно должна была быть презентация, но поскольку праздничный день, то презентацию мы переносим на среду, на 10 мая. Также в 6 часов вечера по Москве. Презентация бизнеса, поэтому приглашайте ваших партнеров, кандидатов, будем вовлекать, вовлекаться в наш бизнес. То есть вот это вот первое, что я хотела сообщить, самое главное, наверное, да, из ближайших каких-то моментов. Второй важный момент, хочу вот сегодня вам сообщить, что меня не будет на связи с 13 мая по практически 26 мая. Поэтому я думаю, что партнеры все равно не оставят чат пустым, молчащим. Каким-то образом все равно будут заполнять пространство анонсами презентации и стартовых тренингов и прочих важных новостей. Все могут писать в нашем командном чате, поэтому это пространство будет на эти две недели полностью ваше. И поэтому следующая командная встреча у нас пройдет уже 20, получается, это 29 мая будет уже. То есть я с вами встречусь 29 мая. Ну, 28 мая, воскресенье, соответственно, это дата стартового тренинга, то есть тоже все остается в силе. То есть там я уже тоже буду участвовать. Вот, поэтому не теряйте, пожалуйста, меня. Со мной все хорошо. Просто меня не будет на связи в течение этого периода времени. Вот, то есть это вот такие вот организационные моменты. Теперь, что касается поставки продукции, 4 мая машина вышла, вот. сейчас она где-то движется. Пока нет информации, где там, как, как, как, какова ее судьба, как только будут поступать какие-то новости, потому что нас сейчас тоже уже просто держат в, в курсе, все, все понимают вот это вот напряжение этого момента, поэтому информация периодически поступает о том, как там обстоят дела, и я тоже вас буду держать в курсе, буду информацию скидывать вам или вашим наставникам, то есть будете тоже все это в курсе всех происходящих событий. Вот, но процесс идет одним словом. Вот, это вот, наверное, из каких-то таких вот ближайших важных моментов и то, что для нас ценно, то, что, то есть та информация, которую мы ждем. Но работа продолжается, мы продолжаем делать, работать с тем, что есть и повышать свой профессионализм, повышать свои навыки. Если какие-то вопросы, какие-то организационные, которые вы хотели бы прояснить, может быть, узнать, может, я про что-то упустила, если, если, если есть, то спрашивайте, задавайте. Вот, Таня, привет. Не подключилась? Да, да, это я про поступление, да, пару слов сказала, Хорошо. для того, чтобы была какая-то информация, угу, озвучила вот. да. информацию о том, что у нас перенос презентации на среду, ну, это вы в курсе, да. вот, и озвучила тот момент, что меня не будет на связи две недели у нас командные встречи, будет, следующая командная встреча с моим участием будет только 25 мая. Вот, будет такой перерывчик. Хорошо. И ä, давайте тогда, про, то есть я хочу с вами уже доделиться информацией по поводу остаточного дохода и нарисовать некую такую маршрутную карту. И как в анонсе я заявила, то есть показать 4 этапа развития, таких крупных, с такими крупными большими мазками, как прийти к, к тому, к такой организации, к такому состоянию бизнеса, который, за которым приходят сюда 90% людей, влекомые идеей остаточного пассивного дохода. И, то есть, вот всех эта идея манит, но не у всех это получается. Потому что это путь, определенный путь, который надо пройти. Это, это путь, который наполнен и какими-то трудностями, потому что это путь, связанный с ростом и развитием. А все, что связано с ростом и развитием, это всегда не так легко. Тем более для взрослого человека, который уже устоялся, у которого уже как-то появились какие-то свои представления, стереотипы, на него влияет окружение и так далее. То есть и для взрослого человека это становится, сохранять гибкий ум и готовность развиваться, обучаться, меняться, это такая непростая задача. Итак, четыре основных этапа. Первый этап. Первый этап, самый начальный. Это этап, назовем его, вот, я сам, да, то есть, это этап, на котором вот мы пришли в этот бизнес, мы пришли одни сюда, да, то есть, то есть я пришла в сетевой бизнес, заключила соглашение, подписала контракт и начала во всем этом разбираться. И я сейчас говорю про людей, у которых практически нет опыта да, в сетевой. То есть, вот вы первый раз приходите в сетевой, и этот этап он сопряжен с тем, что мы здесь первым делом разбираемся, что это за бизнес, куда мы вообще попали, что это такое, как это работает. И у некоторых людей уходит на это не то чтобы дни, уходят месяцы, у кого-то на это могут уйти вообще годы для того, чтобы понять вообще, как это работает. Ну, все мы разные, и у каждого человека... Какой-то свой период созревания, свой период осознания, своя какая-то вовлеченность, уровень вовлеченности. И от этого зависит, насколько быстро мы этот этап проходим. На этом этапе мы обучаемся очень много, разбираемся, обучаемся. И на этом этапе мы начинаем нарабатывать самые первые навыки, которые необходимы для работы в этом бизнесе. На этом этапе мы начинаем создавать нашу клиентскую базу, мы начинаем нарабатывать клиентов, мы начинаем ä, приглашать партнеров в этот бизнес, то есть мы начинаем в этом направлении работать. И вот на этом этапе, на этом этапе в сетевом бизнесе остаются как раз вот те самые порядка 90% людей, которые пришли в сетевой бизнес. Потому что... Иногда бывает так, что человек приходит в бизнес в погоне за каким-то быстрым результатом. То есть ему обещают какие-то золотые горы, что вот придешь, и сразу у тебя все, вот все. только заключи соглашение, и все, у тебя сразу все случится, будет куча денег, и все получится, все случится. И когда человек приходит, и это не случается, то есть у него получаются какие-то неоправданные ожидания, он-то думал что сейчас, как вот... Выстроится в очередь. Одна очередь из клиентов, одна очередь из партнеров. И все. И вот я только буду успевать э, деньги получать. Но почему-то так не происходит. В большинстве случаев. Почему-то очередь не стоит, а еще появляются какие-то возражения, а еще тебе, оказывается, отказываются, а оказывается еще... Э, то есть я не знаю, как ответить на какие-то вопросы, а это еще... А еще тебе говорят, а что за ерундой ты вообще занялся или занялась, да, да что ты вообще, куда ты вообще. Да тебя точно не получится, то есть доброжелатели тоже появляются, которые отбивают желание что-либо делать. И вот это все в вкупе, понимание того, что не получилось наскока, не получилось быстро, оказывается, здесь нужно трудиться, оказывается, здесь нужно придется что-то делать. И плюс давление окружающей среды а, приводит к тому, что человек останавливается. Просто останавливается и отказывается от того, ради чего он сюда пришел. 90% останавливается, остается на этом уровне. В, в лучшем случае просто человек остается клиентом, он покупает для себя продукт и, и все. И вот как бы вот так. Говорят, там, из меня не получился предприниматель. У меня не получается, это не для меня и так далее, и так далее. То есть можно много всяких разных историй на эту тему услышать. И причем человек себе объясняет все это, то есть появляются какие-то оправдания, объяснения, почему у меня не получилось. То есть все очень логично, все понятно. Это свойство нашего ума, которое все объяснит, все тебя оправдает, потому что ну, как тебе как-то надо жить дальше да, с собой. И для того, чтобы сохранить лицо, перед самим собой. То есть будут какие-то объяснения, оправдания у всех разные. Это, это на самом деле не важно. Вот и первый этап, он его можно охарактеризовать таким девизом, что на этом этапе очень много работы, очень много работы и мало денег на этом этапе. Денег мало, потому что, как я уже сказала, этап обучения, этап наработки навыков, этап чтобы мне просто разобраться, как это работает, выстроить какую-то стратегию работы, найти свои инструменты, которые у меня работают, потому что нет универсальных инструментов, которые работают абсолютно у всех. У кого-то одно хорошо получается, кто-то через соцсети хорошо работает, кто-то работает с живыми контактами хорошо получается, кто-то видео записывает, кто-то в чатах… то есть вот тут важно найти какой-то свой, свои инструменты, которые, с которыми тебе относительно комфортно. Вначале всегда будет некомфортно, когда ты что-то осваиваешь новое, это всегда некомфортно, это всегда, когда у тебя не получается, то есть криво получается. Этот этап нужно пройти в любом абсолютно деле, наработать навык, и тогда у тебя будет легко получаться. То есть на каждом этапе, какой бы мы ни проходили, в начале этапа нам будет трудно, то есть, то есть у нас будет складываться ощущение, что у меня ничего не получается. И по мере продвижения по этапам это будет происходить абсолютно на каждом этапе, потому что на каждом этапе свои задачи, свои какие-то новые вызовы. И поэтому мы это будем переживать. Я уже как-то об этом говорила, что путь предпринимателя – это постоянный путь решения каких-то задач. Это постоянный путь Преодоление постоянных каких-то проблем. То есть если вы растете, у вас это всегда будут новые задачи. Всегда. Это неизбежно. И, итак, первый этап – это этап, на котором мы разбираемся с этим бизнесом. Этап обучения и этап наработки навыков. Как вы думаете, какие основные навыки нам нужно наработать на этом этапе? Какие мы навыки нарабатываем на этом этапе? Ваши предложения. Нужно научиться работать с продуктом. Так, так разобраться в продукте. Угу. Научиться. Наталь, научиться работать с продуктом это достаточно такая тоже большая задача, да, то есть в ней есть какие-то ну, да. задачи. Можешь разложить? Ну, первое, конечно, это познакомиться с продуктом, знать, как она работает. Uh -huh. Это для чего вообще каждый из них рассказывать, то есть донести до своих клиентов тоже нужно этому обучиться. Uh -huh. Далее проводить уже встречи с продуктом, ну, то есть встречи с клиентами, это uh -huh. уже продажи идут. Да. Ну, и потом, значит, уже наращивать количество клиентов, но ну, создавать уже свой инструмент, такой, как, допустим, клиентский чат. Uh -huh. То есть организовывать работу с клиентами, да? Да, да, uh -huh. да. Да, спасибо, Наталья. Вот смотри, да, вот даже вот взяли этот кусочек, научиться работать с продуктом, и сколько там всего возникает, да? Во-первых, разобраться в самом продукте. Для чего что для чего, то есть почему, то есть какие его выгоды, какие его преимущества, то есть разобраться в самом продукте. Дальше. Нам нужно об этом научиться рассказывать, потому что разобраться мало, нужно еще научиться это преподносить. Потому что мы иногда, начинающие консультанты, они бывают как какая-то самая собака, которая все понимает, но сказать не может. Да? То есть язык не ворочается, язык не слушается. Это тоже навык, который нужно развивать, то есть научиться рассказывать об этом продукте. Дальше, научиться проводить встречи, Наталья еще сказала, да, то есть мы учимся проводить встречи. Еще один навык я бы добавила, Наталья, научиться искать этих клиентов, да, то есть где их найти, как их пригласить на встречу, это тоже навык. Проведение самой встречи, это тоже навык. Постпродажное сопровождение клиента, это тоже навык. И организация работы группы клиентов, это тоже навык. Вот, то есть взять вот, эту, вот этот участок работы с клиентами, сколько навыков нам нужно освоить. И в том числе, конечно же, навык продаж. Навык продаж, который пригодится нам не только в работе с клиентами, но и в работе с партнерами. Очень важный навык, фундаментальный. Так, еще какие навыки мы осваиваем на этом этапе? Ну, навык, э, Гульнас, можно, да? Конечно. Мы научились работать с клиентами, получается, но здесь еще важно выработать навык потребления этого продукта самому. То есть это чтобы получить результат, э, uh -huh. ну так скажем, на себе. Uh -huh. Вот. Ну а дальше, конечно, я думаю, что uh -huh. нужно получить навык работы и привлечения уже партнеров. Партнеров. Uh -huh. Да, верно. Ну, то, что мы называем, дальше уже работать да? с партнерами. Да, нужно начинать для того, чтобы это происходило параллельно. Uh -huh, uh -huh. Да, мы начинаем. То есть второй, второй большой такой комплекс навыков – это все, что связано с приглашением в наш бизнес партнеров. И здесь тоже можно разбить на несколько разных навыков, которые мы с вами развиваем. Это то же самое. То есть, во-первых, если у нас есть группа клиентов, то переводить потенциальных партнеров из клиентов в партнеры это тоже навык. Это тоже можно освоить и научиться из своей клиентской базы отбирать, отбирать партнеров. Да? Кроме этого, мы можем просто приглашать партнеров. Мы, навык приглашения на презентацию, например, да? тоже навык. На этом этапе человек еще, может быть, не участвует непосредственно в проведении презентации, но приглашать на презентацию он, ему важно научиться. И вот это один из навыков, которому мы обучаем на стартовом тренинге, даем знания о том, как приглашать на презентацию проводить встречи, да, то есть, если ты присутствуешь на презентации, у тебя в принципе появляется понимание, а как провести встречу со своим партнером. Например, человек не может не партнером, а кандидатом. Например, кандидат не может прийти на презентацию по какой-то причине. Но если ты присутствовал не один раз на презентации, ты видишь схему проведения презентации, у тебя есть информация, которую в течение презентации дается, и ты, основываясь, опираясь на эта информация всегда можешь самостоятельно провести встречу. Ты можешь самостоятельно рассказать о, о бизнесе своему кандидату. Это тоже навык. Проведение встречи с кандидатом, с приглашением в бизнес – это тоже навык. Дальше уже регистрация да, своего партнера и включение, его запуск партнера – это тоже навык, который нужно освоить. И что касается нас с вами, нашей команды, то здесь мы очень активно сейчас в этом направлении помогаем. Проводим совместно презентации, куда, можно, куда новичок может пригласить своего кандидата, и мы поможем его вовлечь, расскажем о бизнесе и так далее. И После этого пригласить на стартовый тренинг для того, чтобы случился тот самый запуск. На этапе запуска в этом стартовом тренинге новичок получает все необходимые базовые инструменты для того, чтобы начать работать, для того, чтобы стартовать в этом бизнесе. Он Поэтому называется стартовый тренинг. Он нацелен именно на старт. Хорошо, навыки связаны с подключением, приглашением, подключением партнеров. Еще какие навыки осваивает новичок на этом этапе? Как вы думаете? Да, я со всеми согласен. Ну, самый главный навык это навык терпения. Да, да, да. да что, на, спасибо. На, на Но на это, ценно. наверное, скорее качество. Это, это качество. Мы начинаем тренировать наше качество терпения. Начинаем его тренировать с самого начала. Согласна абсолютно. И тренировать его будем до конца. Все время. Вся, да, э, вся это... жизнь это тренировка терпения, по большому счету. И в этом бизнесе очень важно. Я согласна. Да. Это, это, это качество очень важно. Спасибо. Какие да, еще навыки? Нам, то есть какие навыки еще осваиваются вот на этом этапе, на самом начальном. Ну, возражения, чтобы тоже уметь работать с возражениями, да, вот это вот не воспринимать, что человек сразу, если говорить нет, ну, навык, чтобы человек доверие открывать, чтобы человек доверял. Угу. Это все новички, новички конечно, тяж... вот этап прохождения очень тяжелый, конечно. Да, да, да, да, согласна, да. Это... да. Именно поэтому здесь большинство останавливается, потому что это, это, это самый сложный, самый трудный этап. И если ты его прошел, то дальше у тебя появляются базовые навыки, у тебя появляются, отрабатываются, нарабатываются качества, тренируются которые помогают тебе двигаться дальше. Дальше уже легче. Вот первый этап, самый сложный. Какие еще навыки мы нарабатываем на этом этапе? Работа над личными качествами. Согласна. Личными качествами, необходимыми для развития бизнеса. Да. да. Есть еще один блок навыков, которые мы отрабатываем на этом этапе. Начинаем, по крайней мере. Может быть, это навык, так, наработка навыка общения, и второе – это постоянство действий. Дисциплина. Да, дисциплина, дисциплина в действиях. Да. На начальном этапе дисциплина – это самое важное, что только может быть. Понятно, что она важна и на следующих этапах, но вот на первом этапе без дисциплины очень сложно, согласна. И навык общения, да, то есть мы учимся общаться. Мы учимся, учимся выстраивать отношения. Наш бизнес – это бизнес отношений. Согласна, поддерживаю. Так, еще. Вот видите, в, в, в поиске еще одной группы навыков, это еще сейчас очень важные вещи вы тоже наговорили, тоже очень ценные. Спасибо. Нет? Не вспоминается, что еще за группа навыков? Ну, смотрите, друзья, когда вы начинаете работать с вашим новичком, вы начинаете с ним работать в направлении целеполагания и планирования. И если человек приходит не из бизнеса, приходит, например, из наемной работы, это его первый опыт работы в сетевом бизнесе, то есть мы начинаем прорабатывать этот навык постановки целей. Для кого-то это вообще первый момент, когда с человеком начинают разговаривать об их, о его целях. Его спрашивают, что ты хочешь вообще? А как ты хочешь устроить, организовать свою жизнь? А как ты хотел бы, чтобы она у тебя была? Да? То есть, а как бы ты хотел жить? Иногда в сетевом наставник является первым человеком, который задает человеку такой вопрос о том, а как бы ты хотел, чтобы была твоя устроена жизнь? Как бы ты хотел прожить эту жизнь? Чего бы ты хотел добиться? А как бы ты хотел, чтобы твои дети жили? И второй момент – это как раз, а как мы пойдем своим целям? как uh, навык составления планов, навык uh, планирования своей деятельности по достижению своих целей. Это тоже навык, который uh, новичок начинает осваивать при, uh, в тот момент, когда он приходит в бизнес на начальном этапе. Потому ага. что если это бесцельная какая-то деятельность и нет никаких планов, то есть вот, uh, по принципу остаточного такого подхода, да, то есть вот у меня вот осталось время, я делаю, не осталось – не делаю. У меня есть желание, я делаю. У меня нет желания, не делаю. И ну, результат будет соответствующий. Поэтому здесь мы начинаем прививать навык постановки и целей и планирования. Согласны? Да, конечно. Uh -huh. Спасибо, Наталья. Вот, то есть вот... А, вот... Это основной такой пул навыков, который мы начинаем нарабатывать на начальном этапе. И как видите, он достаточно объемный и действительно здесь имеет очень важное значение те качества характера, которые у нас с вами есть. Как вот вы говорили, терпение, да, дисциплина, умение выдерживать дисциплину, умение сохранять позитивный настрой в любом случае, верить в позитивный исход своего предприятия. Да? То есть вот эти качества тоже очень важны для того, чтобы перейти на второй этап. Итак, когда у вас появляется, когда у новичка появляется первая группа постоянных клиентов и первая небольшая группа партнеров, где-то 10-20 человек, небольшая группа еще, да? то у нас с вами начинается второй этап. Второй этап развития. Мы с вами выходим на второй этап. На втором этапе, какая у нас с вами стоит задача? На втором этапе мы начинаем передавать свои знания нашим новым партнерам. Знания, навыки, которые мы приобрели на первом этапе. Почему невозможно сразу стартовать со второго этапа, там, с третьего или еще с какого? То есть нужно все последовательно пройти. Потому что мы на каждом последующем этапе передаем свои навыки, знания, опыт тем, кто идет следом за нами. То есть на этом этапе мы начинаем передавать знания нашим новым партнерам. Мы начинаем их, помогаем им точно так же осваивать навыки, о которых мы говорили на первом этапе. Говорим, то есть помогаем им выработать качество характера, которые им необходимы. Помогаем им обзавестись своей первой клиентской сетью, своей первой партнерской сетью. То есть мы направляем свои усилия на то, чтобы помочь этим людям создать свои группы. Создать уже свои группы. То есть второй этап – это этап групповой для нас. И на втором этапе мы продолжаем расширять свою клиентскую сеть и продолжаем расширять партнерскую сеть. То есть мы не останавливаемся. Вот у нас, например, появилось там 10 партнеров. Мы сказали, все, хватит. Сказали, что если будет 10 веток, этого достаточно. То есть можно с этим построить стабильный, хороший доходный бизнес. Но поскольку мы знаем, что из этих 10 не все дойдут до следующих стадий, то мы понимаем уже с высоты нашего опыта, а новички могут этого еще не понимать, что просто 10 приглашенных партнеров может оказаться недостаточно. И скорее всего окажется недостаточно. Хорошо, если из этих 10 подключенных партнеров 1-2 действительно начнут серьезно развивать бизнес и перейдут на следующие этапы. То есть точно так же перейдут на этап группы. Поэтому, когда мы находимся на втором этапе, на этапе группы, мы продолжаем рекрутировать, мы продолжаем расширять клиентскую базу, мы продолжаем работать над тем, чтобы приглашать новых людей в наш бизнес. То есть мы не останавливаемся только на работе с нашими партнерами. Но и с партнерами мы тоже начинаем работать. То есть новизна этого этапа заключается в том, что мы начинаем передавать свой опыт нашим новым партнерам. И э, вот на этом этапе, э, девизом этого этапа является опять-таки много работы. Здесь много работы. Здесь ее становится еще больше. То есть добавляется к работе первого этапа, добавляется еще и работа второго этапа. И, но, но здесь уже появляются какие-то первые деньги, действительно. То есть мы видим какие-то первые результаты. Может, они еще не такие, как нам хотелось бы, они еще небольшие, но мы понимаем, что ого, что-то здесь уже получается, работает, есть результат, можно продолжать двигаться дальше. Вот. Второй этап – это этап, когда у нас появляются две небольших группы – клиентская, постоянных клиентов и партнерская, первые партнеры. И, как я уже сказала, на этом этапе мы помогаем нашим партнерам создавать свои группы. И вот когда у ваших партнеров появляются свои группы, формируется группа постоянных клиентов, формируется небольшая группа партнеров, вы выходите на следующий этап, на третий этап. И этот этап можно назвать организаторским этапом. То есть здесь вы начинаете организовывать работу не отдельных людей, вы начинаете организовывать работу небольших групп. Вы начинаете организовывать работу небольших групп. И на этом этапе мы с вами работаем над тем, что... Развиваем наши организаторские качества. На этом этапе мы начинаем заниматься групповым обучением, мы начинаем заниматься какими-то, то есть работаем с группами, не с одним человеком, не индивидуально, то есть не с нескольким, не с небольшой какой-то группой, у нас становится больше людей. И нам нужно осваивать инструменты по взаимодействию именно с, уже с группами. То есть мы осваиваем организаторские навыки. И на этом этапе мы с вами помогаем, помогаем нашим партнерам, которые находятся на втором этапе, выйти на уровень организатора, чтобы у них начали появляться партнеры, у которых есть группы. То есть мы здесь работаем достаточно активно на глубину. И здесь мы работаем... То есть учимся проводить события, мы учимся проводить обучение, учимся проводить какие-то мероприятия, мы учимся, осваиваем навыки мотивации, поддержки, вдохновения наших партнеров. То есть на этом этапе у нас появляются навыки, то есть появляется необходимость осваивать навыки, связанные именно с, именно с организацией группы. Вот смотрите, вот эти все три этапа, про которые я проговорила, здесь еще сложно назвать, что у вас какая-то сформировалась команда. Она находится в процессе формирования. А, и вот, кстати говоря, про девиз третьего этапа. На третьем этапе у вас по-прежнему много работы, у нас по-прежнему много работы, но и, и денег уже достаточно. То есть, в принципе, те доходы, которые вы получаете, их достаточно для того, чтобы покрывать свои а, потребности, и вы работаете дальше уже на развитии, на прирост, на повышение уровня жизни, на улучшение уровня жизни. То есть здесь, в принципе, денег уже достаточно на этом этапе. И вот здесь, на этом этапе, мы начинаем чувствовать все преимущества, выгоды сетевого бизнеса. То есть мы начинаем видеть, что появля... у нас появляются партнеры, которые работают относительно самостоятельно и... Здесь начинают появляться то, ради чего сюда приходят за тем пассивным доходом. То есть без вложения ваших личных ресурсов ваш бизнес продолжает развиваться. Ну, то есть нельзя сказать, что совсем без вложения, но вы начинаете видеть, что ваши партнеры работают, они развиваются, у них расширяются сети, и это дает вам финансовый результат. То есть вот здесь мы начинаем чувствовать, что да, в сетевом действительно есть тот самый пассивный доход, про который мы говорим. И когда у нас с вами наши партнеры выходят на уровень организатора, то есть получается, что у них появляются партнеры, у которых уже есть группы, мы с вами выходим на уровень когда у нас формируется действительно команда, команда единомышленников. Это очень э, такая сплоченная команда, это не просто группа людей, у которых разные цели, это команда людей, которые, у которых э, одинаковые цели, в этом, которые друг друга понимают, которые поддерживают, взаимозаменяют, то есть э, это, э, это уже равнозначные партнеры. То есть вы уже на этом этапе вы начинаете работать на уровне равных. И эти команды не бывают большими. То есть они не бывают в 10, 20, 30 человек. Это будет буквально несколько человек, ну, до десятка команда. Команда людей, которые действительно вышли на уровень, развили все необходимые навыки, выработали все необходимые качества, которые необходимы. Для развития этого бизнеса, прошли этот путь терпеливо, продолжая делать, соблюдая дисциплину и сохраняя веру в свой результат. И вот на этом этапе можно говорить о том, о том самом пассивном доходе, про который, за которым очень многие приходят в этот сетевой бизнес. До этого этапа доходят единицы. Очень небольшое количество людей доходят до этого этапа терпеливо дисциплинированно. но если доходят, то здесь действительно в принципе, если вы создали эту команду, у вас уже может не быть потребности подключать новых партнеров, и на этом этапе просто могут, то есть как бы я встречала таких лидеров, которые говорят, я свою первую линию не подключаю, пожалуйста, обращайтесь к моим партнерам. Вот у нас там есть, например какое-то общее пространство, вы можете выбрать любого себе наставника, какого хотите. Я в свою личную, в свою первую линию не набираю людей. Все. Вот. И на этом этапе основная, главная задача а, лидера на четвертом этапе это создание комфортной, эффективной среды для развития всех участников команды начиная от клиентов, заканчивая новичками, партнерами на втором уровне, организаторами, то есть создание общей атмосферы, общей среды, которая позволяла бы развивать этот бизнес именно в, комфортной такой, в комфортном виде. И вот здесь вот уже становится, работа меняет вообще качество, то есть вы больше выступаете на мероприятиях, вы вдохновляете, и это происходит не так часто, да, то есть вы такой желанный гость, которого все ждут, и то есть и, вот ваше участие, ваш вклад, он совсем другой, и он уже направлен на работу с большими группами людей, то есть вы за раз общаетесь с огромным количеством людей, и это этап, на котором у вас много денег и уже значительно меньше работы, потому что вы, может быть, приняли для себя решение, что вы создали ту самую команду мечты, и дальше вы хотите посвятить время чему-то другому, например. Да? Но это не означает, что вы на этом этапе полностью выключаетесь из бизнеса, вы не уходите из него, вы не покидаете его, вы в нем остаетесь. Именно как такая путеводная звезда, вы остаетесь как человек вдохновитель, человек, который передает не столько уже навыки, он передает, человек, который передает ценности. Человек, который передает, передает принципы, то есть передает состояние, то есть какие-то такие очень тонкие вещи, но при этом очень важное Вот это вот четвертый этап. Ну, и это, как я уже сказала, тот самый, та самая вершина, на которую стремятся многие. И, в принципе, прийти сюда может абсолютно любой человек, при условии, что он готов пройти весь этот путь и готов работать на этом пути, работать прежде всего над собой. И создавая шаг за шагом свою организацию, свою команду и тем самым формируя актив в нашем бизнесе, про который мы с вами говорили в прошлый раз. И тогда можно действительно совершенно спокойно говорить про пассивный доход в нашем сетевом бизнесе, в том смысле, как это многие понимают. Вот. Как вам эти четыре этапа? Как вы думаете, на каком этапе вы сами сейчас находитесь? Смогли ли вы идентифицировать? Появилось ли понимание вообще, что дальше делать, куда двигаться, над чем работать? Поделитесь, пожалуйста, вот вашей обратной связью по поводу того, что я вам сейчас тут рассказывала. Я думаю, что этот процесс, неважно на каком-то этапе, каждый раз только начинается. Да, да, да, да, да. Потому что, прежде всего, я хочу сказать, думаю, самое определяющему вчера у меня была встреча, презент... ну, не встреча, а с моим консультантом, с новичком, а по бизнесу. То есть рассказывали все детально, прям алгоритм и так далее. Вот. И самое главное это что? Это наше, мое отношение именно к к этой системе ценностей. Она у меня спросила, вот сколько надо структуру, чтобы те, типа, потому что иметь доход, сколько надо команд, настолько это так, знаете как, вот сколько надо солнца, чтобы было светло и тепло, где-то так. Потому что, понимаешь, можно иметь структуру тысячи человек и не иметь дохода, можно иметь структуру там 20 человек, 30, и иметь такой доход, который у тебя… И самое главное здесь вот мы с ней записали. Почему на нее? Потому что, в принципе, я абсолютно отдала себе отчет, когда я практически диктовала, да, была школа, я диктовала ей алгоритм, я его создавала для себя фактически, еще раз вот эти контрольные точки, вот эти, да, вот лешки. Uh -huh. Вот, и первое, что ты должна четко понять, записать свои хочу, свои. Yeah. Если у тебя она будет идти изнутри, только то, что хочешь ты искренне, то, что, возможно, ты никогда и не хотела, да, вот, допустим, проанализирую, то, что ты хотела и то, что тебе навязали, тоже проанализируй, сядь, напиши свои, ну, есть такая техника, что хочу, да, неважно важно, да -да -да. что. Да-да-да. того, что там какой-то сейчас кусок мяса хочу или там, допустим, хочу еще чего-то, пиши все, выключай. Но оно должно быть от тебя лично. И вот я хочу сказать мой такой яркий живой пример, что напротив длительного периода времени я все время это транслирую это очень показательно что э, то чего я достигла ну то чего я хотела когда-то серьезно сильно глубоко мою оно же сблолось да и когда ты понимаешь последнее время что то ну хоть катишься как-то по по инерции и как будто э, вот в толпе да вот ты идешь в толпе тебе толкают так что куда где как-то знаете вот состояние когда приходит стоп ты остановился и, конечно там толпа может быть э, кого-то ты остановил кто-то дальше пошел вот но ты четко осознаешь понимаешь что хочу ли я почему потому что если хочу я если это ценно для меня приходит невероятная энергия открываются все двери перед тобой или ты ступоришь или ты наоборот открываешь эти двери. то есть mm -hmm. вот это самый важный момент у кого-то уходит 20 лет на это Mm -hmm. а иногда люди бегают из одной работы на другую, там, 10 работ и так далее. Понятно, но это тоже важно. Я не против, что… Не то, что не против, я понимаю, что мы живем непростое время. Но прежде всего, эта идентификация себя остановиться и в том, что бежим, бежим, бежим, надо, надо, надо. Зачем? Вот. И я думаю, что вот эта система ценностей, она очень сильно прослеживается в сетевой индустрии. И а, учитывая… А, как сказать, особенности нашей человеческой личности, в принципе, мы все одинаковые. Движемся реактивно или там еще чего-то, потому что мы люди, мы можем выгорать. Но когда ты идешь на энергии потока, вот этого, да, вот ощущения осознанности себя, идентификации себя, допустим, с теми же высшими силами, ты транслируешь это, ты просто живешь, а к тебе люди приходят. Вот она говорит, я вот сколько лет прошло, я не знаю, там одна консультант консультантную приглашала, потом мы с ней общались, я не знаю, лет пять, наверное. И она все, я хочу, я хочу, деньги пришли, все открывается. И, конечно, мы вчера два часа прообщались, глубокие такие вещи открылись. Я не знаю, как она будет дальше. Но самое главное, что у меня абсолютно спокойно, я научилась не цепляться за людей. И я для себя поняла, что это просто система ценностей моих, моей жизни. Я сейчас делаю, даю людям то, что умею, то, что делаю, да, то, что, конечно, строю дальше планы, ценности, но вот на самом деле это просто... Это другая жизнь, фактически. Это как ты вошел в этот океан, и ты из него не можешь выйти, потому что там красиво, классно. Да, там есть море, которое, волны, которые топят. Там есть красивые кораллы, там есть красивые и хищники, и нормальные друзья. Ну, вот так вот. Вот как-то так для меня система, вот, это, это действительно это просто моя жизнь. Может, конечно, меня опять понесло, но, но это, это от сердца. Это, это правда. То есть на каждом этапе мы все время познаем, прежде всего, себя. Это трансляция. Да. да. Спасибо, Таня, большое. Я абсолютно согласна, когда ты движешься, это всегда, состояние новизны будет всегда. То, о чем я как раз и говорила. То есть понятно, что мы всегда будем сталкиваться с новыми какими-то задачами, новыми вызовами. Это, как знаете, вот приходит новичок, да, заключил соглашение. Но ну, для кого-то даже заключение соглашения ⁇ это целый какой-то процесс. Вот он к нему шел, шел, шел, все, наконец-то заключил соглашение. Потом, ой, ну хоть бы у меня появился первый клиент, ну хоть бы у меня появился первый клиент, все, появился первый клиент, второй появился, третий появился, уже все, это не так ценно, это не так, хоть бы у меня появился первый партнер, ну когда же у меня появится первый партнер, появился первый, первый, второй, третий, ну когда же, ой, скорее бы у меня появился первый партнер там на статусе лидера, ну когда же у меня появится лидер, ну что же для этого нужно сделать, и так, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно путь абсолютной новизны, обновления, роста, развития, и он этим очень-очень интересен. Таня, спасибо тебе большое. Mm -hmm. Спасибо. Микрофон пошел дальше, по рукам. Хорошо. Раз пошел дальше, по рукам. Макур камеру включил, спела, да. Ну Дело в том, что, Гульнас, во-первых, спасибо, когда конкретно понимаешь свои шаги, их всегда легче делать. Uh, вот, и, конечно, понимаю, что снова спустилась <laughs> на какой этап. Ну, это нормально, снова. это нормально. Я, нормально, сценария. я знаю, и да, да, да. знаю, знаю, да, по законам бизнеса, для того, чтобы подняться на гору, гору которая выше, надо сначала с предыдущей спуститься. спуститься. Вот. и поэтому хочу сказать, что действительно, да, вот когда видишь конкретно, куда ты идешь, зачем ты идешь, и первый этап, действительно, я, ну, раньше, когда работала со своими, да, этими консультантами, тоже всегда в первую очередь спрашивала, что ты хочешь здесь получить. Если тебе нужна добавка к пенсии, ну, грубо говоря, да, то так. Если дополнительный заработок, то так. Если ты хочешь строить как бизнес, то так. Когда эти представления, понятия даешь своему консультанту, тогда... Понимаешь, куда его вести. А не так, что пришел, не работает. Пришел консультант, и говорит: о, ты будешь получать сумасшедшие деньги. Я даже недавно Марии своей показала. Я говорю: вот смотри, на примере Римы у нас Рима как образец. Я говорю, смотри, она закрыла групповую полторы тысячи баллов и получила 24 тысячи. Я закрыла групповой оборот, 3,5 тысячи баллов, и получила всего 12 тысяч. Она говорит, ну как это? Я говорю, ну вот так это. Ну и то есть mm -hmm. на примере удалось показать mm -hmm. разницу, mm -hmm. да? Куда тебе бить? А вот я теперь поняла, я говорю, поняла работать. То, что ты там за Айсулу держишься, это замечательно, хорошо развивай. Но mm -hmm. у тебя должно быть. Вот, и сейчас, конечно, тоже пытаюсь, конечно, здесь очень сложно. Ну, сложно везде вот, но э, планы есть, цели есть, и они, когда расписаны, действительно хорошо. Поэтому спасибо. Спасибо, спасибо, стало. А у нас бессмер... бессмертный полк завтра будет. У нас большой коттеджный поселок здесь, он старый-старый-старый. Mm -hmm. И в прошлом году проводили, он закрытый такой. В прошлом году проводили все. Ой, столько было народу. И в этом году. Потом собирались около управления. И фронтовые 100 грамм. Вот завтра mm -hmm. тоже будет. Так что супер. Мы поддерживаем. Традиции. Традиции. И потом сейчас, мне дела. кажется, они наоборот больше нужны. Потому что э, мы понимаем, что сейчас, к сожалению, и гибнут, и защищают. И у меня тоже сестра родная живет в Краматорске, где я сейчас... Вон, разбомбили все. Mm. Ну, будем надеяться, что это разум... Это закончится, этом... это не может без... продолжаться. Что бесконечно. человеческий это разум закончится. возьмет вверх, да, да. да. вот да. только да, да. так. Mm -hmm. Ладно, спасибо, всем хороших предпраздничных дней. Я выключаю. Да, спасибо, Стана. Передаю микрофон. Артур включился. А, Алина. Алина, Алина, давай. Поддерживаю вас. Стелла вас полностью. И то, что мы все равно все вовлечены, ну, как бы все, все едины. И это тоже... Вот. Ну, я тоже для себя поняла, что... Вот, Ну, давайте, Паламбре. Паламбре на первом этапе. Я сейчас на самом начальном, не знаю, может, на, на нулевом. На нулевом, может быть, ближе к нулевому. Но тебе легче, Алина. Ты уже будешь знать, куда идти и кататься. У да, тебя учебный... Я... Я внимательно все слушала, согласна. Работать, работать нужно над собой прежде. Ну, на, над собой работать. И я для себя вот решила, мне нужно сейчас поставить цели mm -hmm. и немножко расслабиться. Но в каком смысле? Это я вот для, для себя. Mm -hmm. Потому что когда сильно чего-то хочешь, mm -hmm. то мне просто нужно получать это ну, ламбре, хочу как как мое хобби, как мое наслаждение, то есть получать uh -huh. удовольствие, не как к работе относиться. Uh -huh. Потому что когда я начинаю слишком серьезно к этому относиться, у меня наоборот ничего не получается. Uh -huh. Я хочу относиться к этому как к самому любимому моему делу, как хобби, uh -huh. и посмотреть, что изменится в моей жизни. Uh -huh. вот. Ну вот как-то вот пустить uh -huh. наслаждение в свою жизнь, занимаясь этим делом. Да, вот да, вот да. Людей. Артур будет работать как по бизнесу, а ты будешь как муза рисовать. Да. Угу. Нет у меня сейчас людей. Не расстраиваться, ничего. Хорошо, ясно. То есть принимать и немножко расслабиться. Наслаждение. Угу. Да. Да. Хочу получать. немножко добавить, да, к Алине. Да, Алин, спасибо огромное, что делишься. Просто самое важное, вот я считаю, не то, что несерьезно относиться. Я понимаю, о чем она, о чем ты говоришь имеется в виду отпустить ситуацию, да, продолжать, да. Да. то есть это не нервничать, не напрягаться, истерить, вот на что, это не, не про серьезно, не серьезно, нет, это потому что когда мы цепляемся, и я понимаю, если этот человек не подпишется, то у меня будет смерть, но я утрирую, конечно, да. поэтому действительно, нет. когда, мне очень нравится сейчас фраза, нет, да, совсем. не то что ужас, но, ой, как интересно, да, к чему мне это сейчас? К чему мне это сейчас? Значит, мне нужно вникать самой во что-то, да? И самое удивительное приходит тогда желаемое, когда ты даже не ждешь. Придут да, на тебя люди и да. скажут, что ты такая прикольная, такая классная, такая позитивная, тебя так здорово такие ароматы, а что это? И ты даже не будешь это понимать и чувствовать, и ждать. Поэтому, да, да, да правильно, да. отпустить, ну как есть. Да, да. Снять было, напряжение. Ну, да. Сделать максимально то, что я могу. Пока вот все равно тоже сижу, слушаю, там что-то, рассылаю встречи, разошла приглашение на презентации. Потому что знаю, что презентация нужна. И, как сказать, это, это все равно надо делать. Придут, не придут, надо каждый раз капелька. Постоянство. Вот. Постоянство. Да. Больно да, да. же сказала, дисциплина. Дисциплина с самой собой. Потому что это выстраивание, прежде всего, меня и на меня вот такую дисциплинированную придет, и на каждом этапе, вот, у нас же говорит, да, что нового, а я вот сейчас сижу, думаю, как мне, ну, как сегодня утром думала, как мне, как мне улучшить, допустим, мой канал, чтобы он был более живой, вот, допустим, мой канал парфюмерного стилиста, я подписана на другие каналы, ну, там, не по, не по, не по парфюму, там, по, по здоровью, скажем так, и как люди ведут, они себе снимают всяких, не только там, ой, я красивая, не красивая, она проснулась и показывает, то есть, с одной стороны, да, это нужно дорасти, чтобы людей впустить, в какую-то свою, но они тоже видят, что это ты живой, естественный, да, и что у тебя происходит, что происходит, я таким ароматом сегодня пользуюсь, вау, классно, хорошо, ну вот я про вот это, это действительно это и есть жизнь, Лю, а люди всегда хочется to <п comer> подглядывать за мучную скважину, о, что ж там она такое рассказывает, куда-то она летит, или как Артур, куда он опять едет, это так интересно, спасибо, спасибо, Алина. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. У меня мама тоже живет в Белгородской области, недалеко от границы. Mm -hmm. вот. И стреляет очень сильно, конечно, там. Уже километре от них наши войска стоят. В общем, Ребята, я рекомендую. хочу сказать, приезжайте все к нам на Урал. Это всегда был тыл. Mm -hmm. Приезжайте mm -hmm. на Урал. Yeah. Алина, а сейчас буду... шикарный наставник, ты в надежных палец. руках, так это что все нормально. нормально. Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо. Все Микрофон, Спасибо. кто еще? Кто еще хочет добавить? Фируза? Гульнас, можно я? Да, Наталья, конечно. Ну, вот я хочу сказать, что вот, Гульнас, у тебя всегда, конечно, все по полочкам. Мне вот сейчас а -а -а. самой пришло такое, как, ну, это не озарение, то есть... А такое уверенность и спокойствие в том, что я теперь, во-первых, я сама услышала, поняла все эти этапы прям вот четко. да, И теперь я знаю, что рассказать новичку, что, что его ждет. Uh -huh. Потому что вот это непонимание сначала у меня было, и волнение было, переживание, когда, ну, в начале, когда я разве, начала только с Ломбре работать. И где же, где же бизнес? Сейчас я увидела... Слышала, и мы это сейчас делаем. Правда, точно сложно определить, на каком сейчас этапе. Не хочется сказать, что я прям только на первом этапе, но постоянно туда возвращаюсь, потому что я чувствую, что мне здесь нужно еще доработать, там. Где-то дисциплину, где-то работу с командой, с клиентами. Команды, как я понимаю, у меня сейчас нет. Потому что она, как вот поэтому, только на четвертом этапе может появиться, это именно команда. Да. Но ощущение команды есть. То есть те uh -huh. девчонки, которые мои уже подписаны, там и канал, то есть тоже есть у нас группа. Ощущение команды uh -huh. есть, но, видимо, это еще не та команда, <laughs> которая это, дает да, тот да, пассивный да. доход, uh -huh. о котором да. мы начали говорить. Да-да, это, это когда... Да-да-да, конечно... мы... говори, Наталья. Нет, Теперь все и... правильно, да. То есть ощущение команды, оно есть, потому что вот уже появились и родные души, получается, и цели у нас общие. Но вот донести вот это, что вот именно... Важность пассивного дохода, что он есть, мы же за этим сюда люди-то приходят. Почему разочарование, что бывает, что ой, ничего не получается, дохода, денег нет, все, сетевой не для меня. А вот это вот понять и как бы вот это вот зерно заложить человеку-новичку, что вот оно, где тебя ждет. А вот ты сейчас дала как раз вот эти для меня инструмент. Mm -hmm. Спасибо, спасибо, Наталья. Вот, конечно, начинает формироваться группа с самого первого, с первого шага, когда у вас появляются и клиенты, и партнеры, то есть появляется поддержка. На этом этапе они следуют каким то своими целями, и даже где-то что-то может перекликаться. Однозначно, то есть у вас появляется ощущение, что ты не один. Это практически с самого начала появляется, когда у вас появляются люди вокруг вас. Но когда, Наталья, ты дорастешь до этого этапа, до команды, ты поймешь, в чем разница, да. какие какие у тебя матерые партнеры в твоей команде. Это, это, это, да. это, это совсем другое ощущение. Дай бог. И второе, что я хотела добавить, Наталья, к тому, что ты сказала. Понимаете, нет такого, что вот первый этап, и вот здесь вот какая-то граница, и начался второй этап. Да. Мы все Это, это да. всегда плавный переход. То есть мы находимся в процессе перехода с первого этапа на второй со второго на третий мы можем туда-сюда возвращаться, откатываться можем, потом снова возвращаться. Первые, uh -huh. первые три этапа, они очень нестабильные, и поэтому мы постоянно находимся в движении. Партнеры вроде как с вами шли вместе, а в один прекрасный момент вдруг поняли, что они дальше не хотят двигаться они уходят, то есть мы начинаем новых партнеров искать. И постепенно перетекаем от одного этапа во второй, то есть здесь нет какого-то такого, здесь не будет выпускного, где вас первого этапа выпустят и запустят на второй. То есть это все происходит очень плавно и очень незаметно. Очень важный момент хочу сказать консультанту Наташе, Наталья, тебя назвали матерым, классно, а, Матерый, ну да. Знаешь что, вот Еще у меня очень новое очень... звание у меня появилось, хорошо. Да. Очень, очень хорошо. Я для себя поняла, почему люди не, не получают. Да? Вот вот Наталья, у тебя есть, ну у меня консультант есть, да, и родственник Ирина. И она сказала, когда я, она, она закройщик, когда я сшиваю какую-то вещь, я вижу результат своего труда. Uh -huh. неважно пошил связал выпил, там конкретно какая-то работа да вот а когда ты в этом бизнесе ты не видишь ни конца не, начала видно а конца нету и люди в шоке, ты все равно, что плывешь-плывешь и не знаешь, да. куда конец океана, а ты все не хочу, ничего. Вот. А когда ты четко понимаешь, что тебе, вот, тебе это ждет, потом и это ждет. Потом, да, нужно для чего прокачивать себя? Да чтобы открывать следующий путь именно сложности потому что приходит ровно то, к чему мы готовы. Угу. Вот. Да. Поэтому вот так, но это нормально. Да, да, да. Расставляем вешки по нашему бесконечному пути и по этим вешкам мы понимаем, где мы находимся. Ну, а еще, нас смотрите, вот как по этим этапам, добавить по этим этапам, что можно идти пройти этот путь 20 лет, а при желании можно пройти его быстро. Да. То есть быстро, ну, скажем, ну, вот год, да, про 700 часов ты говорил. Угу, да, да. То есть можно его и за год пройти. Да, как говорят… В зависимости от того, чего ты хочешь, сколько говорят, готов то, положить. Можно просто ходить, а можно идти. Можно, можно. Насчет года, Наталья, не знаю, но можно пройти, если ты на, на старте обладаешь навыками ресурсами. Можно. Тут же еще важно, какая у нас стартовая, площадь, стартовая точка. То есть все стартуют uh -huh. с, разной, с разными условиями. У кого-то есть, например, навыки продаж, у кого-то есть навыки вовлечения, у кого-то есть какая-то группа людей, на которых уже человек влияет, то есть он является уже лидером общественного мнения, он влияет, и у него есть люди, которые могут за ним пойти. Он это создал до. У кого-то есть организаторские навыки, у кого-то есть навыки ораторского выступления. И когда, чем больше у тебя навыков на старте и ресурсов на старте, тем быстрее ты продвигаешься по этому пути. Чем меньше у тебя навыков, тем этот ну путь да. будет длиннее. А, а время, да, по-разному. То есть можно пройти этот путь за разное количество времени, согласна? Абсолютно все зависит только от тебя, от твоего, да, от, именно от, просто от твоего от твоего фарша, да. твоей начинки чем-то да. начинен. Да. Насколько Поэтому... ты готов активно вкладываться, насколько ты готов меняться, насколько ты готов обучаться, насколько, как много тараканов в твоей голове, с которыми нужно будет разобраться, да, то есть от этого тоже зависит. То есть тут очень Сказать, что 20 лет это не просто впустую, 20 лет, это процесс обучения шел. Но ну, ну, в ВУЗе, вот ну, почему-то в медицинском ВУЗе 10 лет нужно научиться, чтобы быть доктором. Да? Угу. А здесь, ну, каждому по-разному. Ну, да, это признать. Мне надо было 20 лет, чтобы дойти до того, что если я 20 лет назад мыслила так, как сейчас, у меня был бы другой результат. Все ж логично. А то получается мы себя, знаете, как вот само, самоостязание. О, 20-летний ты, блин, пойми, что ты, ты продукт своего продукта. Вот насколько ты себя ощущаешь, что ты умеешь, что ты делаешь, оно ровно дает этот результат. Оно никак не могло быть 20 лет назад по априори, потому что ты 20 лет этому только учишься. Ну, ну вот это, да. знаешь, пословица, если б молодость знала, если бы старость могла, да? Это всегда так. Татьяна, отдай микрофон, молодым. Передаем микрофон. Берите, кто еще Ты хочет. Забери. Наставник сказал, бери. Все. Бери. Хорошо. Ну, я считаю, что в первую очередь надо клиентов и консультантов влюблять в наш продукт. То есть для этого надо самим одеться в этот продукт и самим полюбить этот продукт. И когда ты любишь этот продукт по-другому, ты рассказываешь про этот продукт с эмоцией, с уверенностью. И также консультантов надо к этому приучать, чтобы они не только продавали, а сами пользовались и знали продукт хорошо. Когда на себе носишь, уже знаешь и качество, и, естественно, рассказываешь по-другому. Uh -huh. Часто бывают такие ситуации, что приходят, приглашаешь, из-за денег приходят, понятно, часто, и продают, с негативом встречаются и быстро остывают. Uh -huh. А когда ты влюбляешь их в этот продукт, естественно, у них глаза светятся и остаются они навсегда. Конечно, они не эту любовь дальше. Да, да, да, -да. и не отступают. Как бы это долго не было, ну, естественно, на первом этапе, как сказали, встречаются и негативы, и всякие ситуации. То есть, несмотря на это, они не отступают. Ну, это будет, естественно, крепкий фундамент. Да. Ну, я считаю, что в первую очередь надо с, с, подружиться сначала с продуктом. Угу. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Феруза. За, то есть то с чего надо начать нужно влюбиться в продукт и потом в него влюблять так хорошо ну что тогда друзья мои я надеюсь что сегодня наша встреча для вас была полезна мы с вами друг друга с друг другом очень много интересным чем поделились и огромное спасибо за то что вы так искренне и щедро делитесь тем что у вас есть и на этом будем сегодня встречу заканчивать. И я, конечно же, прошу вас поделиться и в командном чате вашими отзывами по поводу нашей сегодняшней встречи, чтобы ваши партнеры, которые есть в командном чате, тоже обязательно посмотрели запись нашей с вами встречи. Вот. И вам всем продуктивной недели, всем плодотворной второй недели мая практически полной, да? И всем нам достижения наших целей и встретиться всем нам на четвертом этапе развития нашего бизнеса прямо хочу я так хочу ну что спасибо. все на сегодня пойдемте кто что кто работает, кто готовится к празднику <laughs> вот наступающим вас праздником еще спасибо раз. пока спасибо, спасибо. всем Спасибо всем всем благ. Спасибо. всем всем Спасибо. всем всем всем всем всего хорошего.